Едем на Неве, невероятные дороги, невероятные красоты. Я устрашены. Дорога после сильнейшего дождя. Нива дорогу не чувствует. -мо, заносит нас туда-сюда, рай-урай. Ага, все. Включаем, значит, блок... А, нет, задний, что ли? Не мы что, заднеприводные? Нет, не, блокировку включим сейчас. Лучше вот там мы сильнее. А. Тут у нас водитель такой непонятный, учитель химии. Сейчас что-то нахимичит. Поехали. А, включили блокировку, едем. Для вас репортаж веду я, бессмертный Шамиль. О, ничего себе, ничего себе. Окно откроется, да? Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. это что такое? О. Длинная, это что за дорогу? Себе. вот это да Дива тащит просто невероятно это что за зрелище такое подъем почти 45 градусов невероятно вообще и мы проехали вот это да. моя голова Ох, ох, это что такое? Ох, ты не понимаешь. Если мы упадем, вы знаете, чья это была вина? Я сопротивлялся как мог, но мы все-таки добрались, да? До... А нет, еще не добрались. Это оказывается был только начинающий момент. Ох ты ж, лки-палки. Ох. Йоу. Ох, это что такое? Нашли какую-то непонятную корову. Ёлки-палки. Что за вид? Что за красоты невероятные. Там еще один мощнейший подъем. Тихо, э -э -э, тихо, тихо, братан. Я у мамы только один сын. Ой, ой, ой. Опасный момент, друзья. Спускаемся с гор. У нас тут дворник изнутри работает уже как раз в форме дворника. Наш учитель выступает. Будем помнить его, если что, на века. На века. Ну, какой был вид. Все вы пропустили, конечно, а мы не пропустили. Потому что у нас есть не только камера, но и глаза. Так, Медленно, приеду. медленно. Зачем включать пятую скорость? Зарядка моя садится, конечно, моего телефона тоже. Будем надеяться, что мы. <плодисмент> Ты это аккуратно. Так, будем надеяться, что нам этого что хватит. Мы да, да, заряд, так что, да, чуть-чуть да. торопитесь, пожалуйста Кому а торопиться, нам О, Вот это, смотрите. Да, вот это опасный спуск Надеюсь, все будет видно Очень мокро, очень Так Мы включили непонятно какую передачу Все блокировки включили Нет, Это не тут ничего не видно И первую скорость сейчас включу хм. Главное, чтобы влезть Ага, мы уже катимся, тормоза нас подводят, походу. Тормоза не подводят, они не А, да? А. <сёк> <сёк> Я извиняюсь за свой испуганный голос, если что. <сёк> не могу контролировать. Уже темнеет, тут какие-то птички летают я все равно боюсь да такой туман к нам идет да это дорога конечно у нас уже заносит непонятно в какую сторону фокусировка тоже ну какая-то ветка кнопка вот, ну, а, а вот. Что, раньше там молчал? Вид такой. Так, ты, а ты забыли, мы все едем боком. Я тут на могилку себе цветочек <с тоже взял. Надо было людей. Из них чай делают. Нам уже звонят, беспокоятся за нас. Думают, мы вообще не доехали. Потому что мы одни такие дураки здесь. Уже ничего не видно, уже темнеет. И вроде бы как мы выбрались. Все, уже едем. Все, благодарите нашего водителя. Так, вот такие у нас дороги. Просто невероятно. Если кто-то захочет экстремальной ситуации, пожалуйста, обращайтесь. Специально для вас вызовем дождь, чтобы поехать именно по таким дорогам. О, вот, мы все, выбираемся. Почти вот сейчас там момент такой будет, уже опасный. В этом лесу мы были и выбрались. Сейчас, если хватит зарядки, еще снимем, как по подъему тоже поднимаемся. Если нет, то извиняюсь. Вот наша нива, которая не чувствует дорог. Продолжаем наше путешествие к дому. Едем на всех порах. снимем и попрощаемся на этом с вами всем удачи всем пока